всем привет с вами владимир шемит и в этом видео я вам покажу и расскажу несколько важных моментов о муренах так как они довольно часто встречаются в шарм эль и мурены это донные морские рыбы отряда угреобразных обитают на дне среди камней расщелинных кораллов в пещерах и гротах на глубинах до 50 метров цвет тела может быть как однородный так и со множеством разноцветных пятен и полос питаются мурены рыбой крабами и другими морскими обитателями в общем практически всем, что движется, проявляют активность в основном ночью. днем прячется у своих убежищах, периодически меняя позицию, выставив наружу только голову. их постоянно переоткрывающийся зубастый рот выглядит весьма угрожающий в безлюдных местах и ночью мурены часто посещают мелководья. Свою порочную репутацию мурены получили не совсем заслуженно, несмотря на свой жуткий вид, они не нападают первыми, только если туристы не проявляют к ним повышенное внимание, провоцируя и раздражая их. Несмотря на отсутствие ядовитых зубов, укусы мурен очень болезненны и долго заживают. При укусе мурена виснет на жертве мертвой хваткой подобно бультерьеру, при этом трясет челюстью, нанося рваные раны острыми зубами так что же делать если вы в море увидели мурену значит не нужно создавать резких движений не нужно пытаться приблизиться к мурене не нужно пытаться погладить мурену нужно просто спокойно удалиться на безопасное расстояние я в красном море довольно часто видел мурен в шарм шейхе и все эти встречи с этими рыбками не составляли для меня никаких угроз, потому что я старался не провоцировать этих мурен. На этом все, друзья. Желаю вам только положительных впечатлений от всех ваших путешествий. Пишите в комментариях под этим видео, что вы можете сказать о муренах. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.